Всем добрый день! С вами программа «Звезды русского мира» и у меня в гостях всемирно известный пелончелист Сергей Антонов. Добрый день! Добрый день! Я предлагаю наших зрителей познакомить с вашей видеовизиткой, которую мы сейчас внимательно все посмотрим. Сергей Антонов родился в Москве в семье музыкантов-пелончелистов, окончил Московскую консерваторию, лауреат целого ряда международных конкурсов. Сергей – один из самых молодых победителей международного конкурса имени Чайковского. Сергей выступает с ведущими российскими, и европейскими симфоническими оркестрами, дает концерты в США, Канаде и большинстве европейских стран и странах Азии. Музыкант активно гастролирует по городам России, участвует в многочисленных фестивалях и проектах, является арт-директором международного музыкального фестиваля «Зимние грезы». Вы же еще, собственно говоря, тот самый человек, который его и придумал. Да. Ну, я... Инициировал создание фестиваля, потому что, мне кажется, не очень правильно говорить, что я его придумал. Там, я инициировал создание, а дальше вокруг собралось большое количество людей, которые стали придумывать все это. Ну, они же собрались вокруг вас, согласитесь, потому что у вас была идея. Да. И все команда собралась достойная в этом смысле, Коман, и они же вас поддержали. Создалась не просто достойная, а великолепная, которая проводит чудовищное количество работы. Фестиваль это наш праздник ежегодный. Он придумывался как зимние грезы, как какой-то молодой праздничный молодое праздничное событие зимнее. Почему зимним? Потому что как-то так сложилось. Новый год, мой любимый самый праздник с детства. и себя любите зиму? Я зиму люблю, да. Вы зимний? Ну, как-то так сложилось, что да. И по, ну, по образу жизни, и по своим увлечениям я с детства катаюсь на горных лыжах, я хожу в горы. То есть это вот моя среда снежная. И вот мы задумали такой праздник. И он уже в четвертый раз... Учился. Я так понимаю, что это же всегда аншлаги, скорее всего? Слава Богу, да. Ну, потому что, когда привозят известных художников картины, галереи, что западных, что российских, Третьяковки всегда очереди. Что касается музыки классической, есть ли у нас такое культурное голодание? Ждут ли наш, ну, как бы таких вот артистов, как вы, также с нетерпением, как художников? Замечаете ли вы такую тенденцию? Вы знаете, хочется думать, что да, но, к большому сожалению, в реальной жизни это не совсем так. Почему? Дорого стоят билеты или людям нет, не нравится? Нет. Как вы думаете, эм, что это может московская быть? Московская публика, которую мы очень-очень любим, но, тем не менее, московская публика не так проста в завоевании, что хорошо. Потому что такое количество культурных событий, какое происходит в Москве, наверное, ни в одном... В городе мира не происходит. Поэтому и э, наша ответственность – заработать доверие. Мы с удовольствием это делаем. Это просто очень непросто сделать. И первый фестиваль шел очень сложно. Второй чуть-чуть полегче. Третий еще чуть-чуть полегче. Сейчас еще чуть-чуть полегче. И это все наши творческие задачи. Они, кажется, очень, очень часто людям кажется, что вот мы вышли на сцену. У нас проходят три концерта, традиционно, пока на данный три момент. Дня. Три дня? Три да. И очень часто людям кажется, что вот мы вышли на сцену сыграли концерты, и вот он фестиваль. На самом деле, выход на сцену и э, эти наши концерты, это, наверное, я не знаю, 10% от работы, которая проделывается фестивалем. Сколько участников? И это же из разных стран или только, это только в России? Участников у нас всегда много, у нас разные участники из года в год. Не только из России, если мы, допустим, назовем, у нас в этом году была э, премьера, первое исполнение в Москве велончельного концерта «Баруха Берлина». Это израильский композитор, он был в зале. Очень сложно, особ особенно к нашим российским музыкантам, потому что они пользуются бешеным успехом по всему миру, все. Поэтому, э, как бы вот говорить, что это наши, они наши российские, но это звезды, которые мерцают по всему миру с разницей в день. То есть вот у нас сыграл, и уже на следующий день человек в Японии концерт играет. Где лучше принимают вас, как вам ну, аудитория, где более благодарны слушатель? Мы, я уже поняла, что Москва это вот. Тот редкий случай, когда избалованная аудитория, и нужно что-то новое всегда покорять. Но ведь вопрос ведь не только в технике, потому что она у вас безупречна, иначе вы не были бы так знамениты по всему миру. Избалованная публика, э, не, дело не в этом, э, она не принимает холодней. Наша московская публика, слава богу, принимает нас очень тепло. Э, знаете, очень часто мне задают вопрос, где принимают и как принимают. Мы любим публику любую и везде. Мы благодарны, искренне благодарны Я не, абсолютно не кривя душой говорю Каждому человеку, который приходит в зал Для нас каждое лицо в зале Каждый, каждый занятый стул Это праздник То есть мы всегда говорим Что вот у нас два концерта Проходят в большом зале консерватории Это 1400 мест Но если к нам придет 10 человек это тоже будет То мы будем играть абсолютно точно так же Просто совершенно другое ощущение у нас, когда мы выходим в зал на 1400 мест, и он полный. Но я вот сейчас предлагаю вам представить, что это консерватория. 1400 мест зрителей взять свой прекрасный инструмент и что-нибудь нас порадовать своим произведением. С удовольствием. только Браво, потому что для меня это абсолютно неведомый Спасибо. инструмент. Почему именно Виолончель? Как так звезды сошлись? Кто? Почему не скрипка? Она же поменьше, компактнее, угу. удобней. А почему виолончель? Вилончель? виолончель потому что я из семьи вилончелистов. Мой, к сожалению, покойный папа всю свою жизнь проиграл на вилончель. И моя мама Мария Журавлева, она преподает виолончель в Центральной музыкальной школе уже более 35 лет. И э, она приняла такое героическое решение. Вас. Меня да. учить сама. В музыкальном, профессиональном мире я с ответственностью могу сказать, что это приравнивается к сумасшествию. Буквально, ну, конечно, не единица, есть очень много династий музыкантов, но... Это не означает, что родители учили своих детей сами. Ну и не всегда означает, что дети выберут именно то же направление. Кто-то, наоборот, глядя на родителей, готов. Нет, понимаешь, что это адский труд. Безусловно. При наличии таланта надо, конечно же, постоянно трудиться. Это же сколько репетиций. Сколько часов в день вы тратили на обучение? Все, вы знаете, это даже... Об этом даже, даже говорит, как стало, вся жизнь положена жизнь поэтому все вращается э, вокруг профессии вся жизнь вращается вокруг профессии все детство вращается главное да когда вот это тот то время когда закладывается база техническая на инструменте музыкальное образование поэтому она приняла решение меня учить она учила меня первые 12 лет и конечно благодарности моей границ нет потому что сильно позже с возрастом только осознаешь как это, какой был правильный какой выбор? Был, даже не в, не вправе, а какой был труд адский положен. То есть вы всегда путешествуете, у вас всегда один инструмент, он с вами всегда с собой, да. он делается по заказу для вас. То есть как как это, как Но, это ну, происходит? Мой инструмент был сделан в конце XIX века, поэтому это не я, моя семья инструмент мне купила очень очень много лет назад. Страшно. Ну, не страшно сказать, а я с этим инструментом уже 21 год. Соответственно, Почти когда 22. вы летаете, вы не сдаете его в багажное отделение? Нет, он летает Нет, рядом же. со мной в отдельном кресле. И у музыкантов всегда так получается, что мы ищем, конечно, мы ищем подходящий инструмент. Вот Бывает, это все, это все равно человеческие отношения, в любом случае. Если вы поговорите с любым человеком, который играет на струнном инструменте, это мы Животный инструменты низм. одушевляем, да. поэтому мы... ну еще не зря говорят, что не играет, а поет, потому что она очень сильно похожа тембрально с, с вокалом с голосом. С голос, да. с голосом. Да. Это ну, один из тех немногих, да. Мне не хочется обижать никакие инструменты. Любой струнный инструмент. Мы не, не обижаем их, мы пока хвалим только его. Вот, но во-первых, это очень долгий путь музыканта, струнника найти свой инструмент, потому что это, как я и сказал, абсолютно человеческие отношения, и они либо складываются, либо не складываются. Иногда они складываются на какое-то время, иногда они складываются на всю жизнь, иногда они вообще не складываются. Человек Но вот вы инструмент. можете, понятно, что я знаю очень много историй, когда... А пианисты не могут играть за другим роялем, и они всегда у них, когда приезжают на гастроли, у них есть определенный райдер, что им должен быть только вот такой никакой иначе, угу. потому что они не смогут. В вашем случае вы просто со своим инструментом сами приезжаете. Да, да. Ну. А другой вот, например, ну в теории представьте. В вы теории же я, конечно, взять? могу. Своим инструментом может случиться все что угодно. Это раз. У очень многих музыкантов есть запасные инструменты, потому что. Ну, а у вас он есть? У меня на есть еще один случай. инструмент, эм, но он просто на всякий случай. А вот. импровизация, возможно? Вы что-нибудь нас еще порадуете сегодня? Нет, Я просто не знаю, насколько это корректно говорить про импровизацию. Ну, импровизации у нас как таковой нет. Все-таки мы классические музыканты, потому что э, я на самом деле очень серьезно к этому отношусь. В том смысле, что импровизация, мы, о нас очень часто спрашивают, например, ну вот вы играете на инструменте, пишете ли вы музыку? Я музыку не пишу, потому что у меня нет образования в этом. Точно так же импровизация. Она в слове импровизация, а на деле это большой труд. Это которому... наша <incomplete> подготовленная программа заранее. <ones> это хорошие то, что, пазлы. Кproductов... Не, не обязательно. Нет? Не то, что, например, джазовые музыканты, они играют то, что они уже отрепетировали. Они импровизируют, но они умеют это делать. Это большое мастерство, и я преклоняюсь перед этим мастерством. Это совершенно другой склад ума. Но сам по себе виолончель без других инструментов, без оркестра не может так хорошо звучать Ну в смысле концерт, это же не важно, есть есть сольная партия, может. но все равно же какая У может? нас очень большой, ну не очень большой, но Я довольно... сегодня пока ехала на программу, слушала концерт и прям увидела ваше, ну прям слышала наслаждение Я не смогла посмотреть, потому что была за рулем, но я прям наслаждалась вашей сольной партией Я подумала, ну как же вот виртуозные люди, я бы так не смогла Yeah. Ну это, опять же, надо понимать, что это уже даже в моем случае не годы, десятилетия потраченные на это Но, тем не менее, у нас довольно широкий сольный репертуар, то есть просто соло-веланчелли Очень много композиторов писали для сольного вилончели, в том числе и Бах, который написал 6 вид для веланчелли соло вы много путешествуете по России и по глубинкам. Я не буду задавать вопросы, где лучше принимают, они понятно делают, что везде хорошо. хорошо да. да, но просто иногда бывает, что какие-то, например, там, виды концертов не принимаются регионами в силу там, разных причин. Ну, потому что все, что далеко от центра, всегда немножко ну, долго доходит в глубине центра. Да. Ну, тут нельзя сказать, что у нас нельзя не сказать то, что большое, огромное количество и государственных организаций, таких как Московская филармония, и не, не государственных организаций занимается тем, что возит музыкантов по регионам. В филармонии существует огромная федеральная программа в поддержку этого, они помогают. Не все, не все, к сожалению, не все регионы могут позволить себе, даже финансово. И, например, филармония проводит филармонические сезоны. Это по всей стране выезжают солисты филармонии. Это все делается с поддержкой государства. И это правильно, по-другому не может быть. То есть есть совсем маленькие филармонии, к сожалению, с недостаточным финансированием. И туда нужно привозить... Музыкантов. Мы ездим очень много, играем везде. Это одна из моих любимых таких историй и одно из мест, которое меня в какой-то момент, я там уже несколько раз был, привело просто в восторг. Это город Снеженск, Это закрытый город. И там существует какая-то сказочная женщина, которая сделала первую в стране некоммерческую филармонию. Это значит, что это не государственная форма. И... Мы туда ездили, играли, это, как, это какая-то фантастическая история. Насколько мне известно, вы номинированы на 62-ю премию Грэмми. Расскажите об этом. Когда будут результаты, или еще, или это было в прошлом и ничего не получилось. Результаты уже были, мы, к сожалению, ничего не получили, но. Это... Расскажите по бы, про номинации, потому что это все равно очень здорово, что в принципе вы даже смогли попасть туда как номинант. Это очередное. Это... Это означает, что вас признают как музыканта, иначе бы этого не произошло? Вы знаете, да, э, номинации у нас, э, к нашему большому удивлению, получилось три. Oh, это... Э, это уже были... по концерту Рахманинова, я так понимаю, Это да? трио Рахманинова, это фортепиано и трио Рахманинова, да. Это мое любимое трио, которое в Америке существует, фортепиано и трио «Эрмитаж». Это все наши российские музыканты, так или иначе оказавшиеся в Америке. Но не потерялись мы друг от друга. Для нас это огромное завоевание. Конечно. И мы гордимся этим просто безумно, потому что Академия звукозаписи американская – это серьезная очень организация. И для нас это очень важно, потому что мы... это наш дебютный диск, как трио. И мы, конечно, обратились к музыке Сергея Рахманинова, потому что... И то, что этот диск привлек такое внимание именно с музыкой Рахманинова и получил три номинации, для нас большая честь. Это, это гордость, да. Этим вот. можно гордиться, абсолютно точно. Да, мы... Вот тут я без ложной скромности скажу, что мы прям гордимся этим. Вот знаменитый вокалист Рахманинова, да... Существует замечательная история, когда Рахмайнов жил в Нью-Йорке, он похоронен под Нью-Йорком. Я не знаю, правда это или нет, насчет истории, что э, кто-то репетировал вокалист на скрипке и в доме, где он жил, он прям подошел в квартиру, постучал, зашел, сказал, что вы все неправильно играете, сел за рояль, при этом не сказав, кем он является. И он сокомпонировал скрипачу вокалист, потом встал и сказал, вообще-то это мое любимое произведение. Где вы живете большую часть времени? В России или в дурбежон? Я живу большую часть в Америке. Но, знаете, мы э, живем в 21 веке. Это абсолютно не имеет никакого значения. Я всегда так говорю. Я живу в 10 часах от Москвы. Сел в самолет. Через 10 часов. Что знаю. для вас вот, русский дух? Ну, Судя по тому, что вы были номинированы в Грэмми именно с Рахманином, это для вас многое значит. Я вам больше скажу... Э, мы еще больше гордимся тем, что мы были номинированы за музыку Рахманинова. Объясню, почему. Потому что количество записей Трио Рахманинова, если не сказать, что оно чудовищное по количеству, ну уже я не знаю, кто не записал Трио Рахманинова, подходили к этому очень романтично и, и, и серьезно, на самом деле. К вопросу, что такое русский дух, русский, да? Это душа. Это наша душа, наше сердце, наше... Наш вот этот огонь, который ничем не поменять. Его и не надо менять ни в коем случае. И мы вложили всю нашу душу в этот диск, именно потому что мы хотели показать нашего Рахмайна, другого Рахманина, может быть, отличающегося от кого-то. У нас, например, выходила критика. Нам говорили, что вот три «Эрмитаж» играет там, на пять минут дольше. Mm -hmm. То есть нас mm -hmm. уже сравнивают до того, что просто по времени. да, То есть такое количество записей. И нам было очень приятно, что нас критики, международные критики, американские критики, европейские, выделили именно за звук, за интерпретацию, за э, душевность нашего исполнения. Э, так что... Это важно, конечно. Это важно. И мы на самом деле... Это, занимаем... видимо, была основой, почему все-таки решили... Вас номинировать, потому что не все достойные даже. но ну, мы даже были номинированы, номинированы, кстати, по разным параметрам. Мы были номинированы за лучшее исполнение камерной музыки. Это наше. Потом мы были номинированы за лучшую звукорежиссуру. Это заслуга нашего звукорежиссера и наши продюсеры диска были номинированы как продюсеры года. Это их заслуга. То есть на самом деле для нас это очень важно, что э, номинировали всю команду главную, да, исполнителей звук и продюсеров. У каждого музыканта есть какие-то свои праздники. Я, насколько я знаю, можете развеять этот мир, что существует День Музыкантов, День Виолончели 29 декабря. Так ли это? И как... Он, ну, как бы для вас существует этот праздник, не праздник, и ну что это, или это просто очередной миф о том, что вот есть там день, э, ну как бы, да, есть разные дни: день студента, день велоначалиста, там день шахтера. В данном случае что? Знаете, это... потому что, ну как бы я сама не музыкант, но я просто внимательно решил, думать: да я посмотрю, что происходит с этим, и обнаружила это этот факт. очень интересно, что вы спросили, потому что я, например, про это узнал в этом году только. Я никогда не знал, что это существует. Есть 29 декабря, да. я, я прочитал в соцсетях, что я, честно говоря, был даже немножко удивлен, потому что непонятно, что с этим делать. Я безумно рад, что такой день существует, но как его праздновать, я, честно говоря, не знаю, потому что у меня каждый день велончели. Поэтому... Точно так же, как у скрипачей каждый день скрипки, И у всех наших остальных коллег. Это прекрасно, что существует такой праздник, я не знаю, они как-то там... Видимо, он для других более важен, чем для самих музыкантов, Ну это здорово Расскажите о своей благотворительной деятельности Я знаю, что вы... Я слышала, что вы дарили, помогали детским домам Просто расскажите поподробнее, что это... Или это не самая лучшая тема? Не самая лучшая тема, потому что про нее... Потому что это начинает звучать как заслуга, а это не должно звучать как заслуга у нас не так много возможностей помочь, и когда она бывает, мы это делаем так. Мы это просто делаем. Потому что у нас нет никакого фонда, на который мы бы собирали деньги. У нас нет никакой, никакой благотворительной организации, которую бы мы говорили. Вот. И, и правильно эти люди делают, которые создают эти организации. Они... Ну, у каждого свой путь. Вы для себя приняли решение помогать да. так, как вы умеете и хотите. Это абсолютно и, и можете. Да. Ну, потому что это важно, да. собственно Но говоря. Благотворительность это не. Эм, если это не фонд, вот, например, там фонд э, Чулпан Хаматова. ну, это просто машина такая, которая вот. Это правильно, так должно быть. Но у вас по-другому это. У, тоже это у этого фонда другие возможности, да? То есть мы можем там. Если бы я действительно занимался серьезной благотворительностью, я бы с вами сейчас говорил, что вот фонд, нам нужна э, поддержка, финансы и так далее, поскольку это все делается отлично. какие-то. Мы вот например, взяли там в какой-то момент, взяли учеников школы ЦМШ и привели их в консерваторию. Например, вот. угу. не потому что мы. Помогали, а потому что просто детишки, они вот посмотрите. Вы, насколько я знаю, кроме того, что виртуозно владеете инструментом, вы еще практикуете как дирижер. Что вам больше нравится и всегда ли так происходит, что музыканты бывают с дирижерами или в обратном порядке? Насколько я понимаю, что это не совсем распространенная практика, но тем не менее. Вот к вопросу о том, что вы спросили, играю ли я на каком-то другом инструменте, вот я начинаю, я только еще начинаю, я совсем... Uh, у меня очень мало опыта, я, uh, это, для меня это увлечение, это не профессия, но это совершенно другой инструмент. Любой оркестр, любой коллектив, это совершенно, вот, палочка, это совершенно другой инструмент. Я к этому шел очень долго и очень давно хотел этим заниматься, но uh, меня очень часто спрашивают, что когда узнают, что я занялся дирижированием, то говорят, ну все с этим. Нет, нет, не все. Ни в коем случае. Для меня. Это абсолютно параллельные не миры. Небезаемо исключающие вещи, абсолютно конечно. Нет. Это, с одной стороны, один большой мир, с другой стороны, это совершенно параллельные миры, которые для меня исполнительство и, и моя карьера исполнительская, это самое главное. Просто потому, что я это очень люблю и потратил на это большую часть своей жизни. А как вы выживаете? Как Что вы делаете для того, чтобы в этом ритме вашей загрузки гастролей Выглядеть и чувствовать себя хорошо, и по-прежнему взять инструменты и сыграть виртуозно. Потому что с поющие артисты, у них есть там определенная история, они понимают, что они должны обязательно Беречь там, там голос, не говорить накануне, обязательно ну, да. выспаться. И у них есть финиатор всегда рядом с ними, потому что потерять голос, это, ну все, это беда-беда. В случае с музыкантом, как вы? Ну понятно, наверное, ну, скорее всего, берите не настолько, не настолько хрупок, как голос. Все-таки действительно голос можно повредить, буквально там выйдя из подъезда на мороз и все. Не еще говоря будет. про нервы. Практически у всех музыкантов есть какие-то свои традиции, какие-то свои ритуалы, которые кому-то надо вот поспать. Кому утро надо музыканта ваше, с чего оно начинается? Ну, у меня. День. Ну вот утром броснулись. У меня что свои, это? например, я. В день концерта, к примеру, я не ем. Вообще. Не могу. Я не могу, потому что это меня расслабляет, это как-то приводит немножко тонус, снижает. У меня вот. Весь день кофе, кофе, кофе, кофе. На сцену многие артисты, артисты точно так же поющие, они не, не могут, ну, насыт... А кому-то, вы знаете, ну, ну, я знаю, музыкант, что вот кому-то... Я не могу петь, когда я, ну, сытый желудок, да. мне нужно на голодный желудок выступать. А кто-то, я знаю, большое количество музыкантов, кому-то надо за час, ровно за час до концерта съесть вот такой полукилограммовый стейк, например. Ну, вот да, у каждого свои. Кто-то, кому-то банан, кому-то чай черный, это все иногда звучит немножко, что он говорит, О, вот надо чай там, с лимоном, который порезан, ну вот да. у, каждого свои у каждого свои, но надо понимать, что любые артисты, музыканты, актеры, мы вкладываемся в это, используя чудовищные ресурсы организма, чудовищные, и иногда это очень плохо, к сожалению, заканчивается трагически, этому примеры есть примеров очень много и мы невольно на эту тему думаем потому что трагедии случаются с музыкантами актерами очень рано у нас нет переключателей которые говорят стоп хватит иначе сейчас будет инсульт инфаркт еще что-то ну такое. спортсменов в общем такая та же при, ну, при... спортсмены да они да. мне кажется еще Раньше выходит из строя Ну это, поскольку мы говорим про искусство Мне это ближе Ну спортсмены то же самое, да А спортом? В вашей жизни есть спорт? Вы... В Моей жизни спорт был всегда с детства И я, честно говоря, без него не могу Опять же, да, возвращаясь к тому, что каждый человек По-своему переживает свою деятельность Моя деятельность у меня лично Там происходит следующее Я много очень в своей жизни на эту тему думал Там происходит следующая история Я выхожу на концерт Отдаю чудовищное количество энергии, а она делает энергия моя, которую я отдаю, ровно 180 градусов назад и врезается обратно в меня. Поэтому мне надо ее куда-то девать, потому что иначе можно с ума сойти со всем этим. То есть мы приходим. Я, например, могу прийти после концерта, и казалось бы, что уже с ног валишься еле-еле вообще до дома доходишь, мне потом до 6, было. до 5, 6 часов утра просто не... и ничего с этим не можешь сделать. И мне надо чем-то, вот куда-то это все деть. И, например, Горные лыжи в моей жизни с 11 лет. Катаюсь я на лыжах так, что со мной, например, никто кататься не может, потому что я катаюсь, но просто на убой. Люди говорят, что, слушай, ну что ты делаешь вообще? А я именно вот изнашиваю себя, и это, для меня это очень важно, без этого я лично не могу. И дальше я начал уже увлекаться таким... Более серьезными вещами, как альпинизм, для меня это, помимо того, что для меня это источник вдохновения, безумный, для меня это именно еще больший износ, для того, чтобы я мог освободить место для следующих каких-то своих творческих планов. И очень хотелось бы в завершении программы получить от вас... Совет, рекомендацию для начинающих музыкантов, детишек и студентов, которые занимаются, которые иногда же бывает, хочется услышать какое-то слово, что они на правильном пути, что на самом деле можно быть музыкантом, успешным, и они могут посвятить этому всю свою жизнь. Потому что иногда бывает, опускаются руки, и не хватает того самого слова, которое скажет «Малыш, все хорошо». Ну, дети... Детям-родителям, детям это больше, да, Музыкантам, которые уже в старшем возрасте на самом деле не одно, два слова. Любите и терпите. Потому что то, что попадает нам в руки в смысле профессии, это большая ответственность, очень тяжелый труд. Иногда действительно опускаются руки и у меня тоже, я вам скажу. И у очень многих моих коллег, профессионалов, к сожалению, к большому ощущение ставить нашу профессию под вопрос, к сожалению, невольно присутствует практически всегда. И огромная заслуга наших семей, жен, детей, мам, пап, друзей, коллег, э, точнее не ответственность, а помощь. Поддержка. Это поддержка. Когда уже хочется сказать, что ну, все, все завязывают. Да. То поддержка наших всех, кто рядом с нами находится, она, конечно, очень важна. И, соответственно, аплодисменты и в зале вашего слушателя. Мы делаем огромное количество ошибок. Нам, мы экспериментируем. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Кому-то понравилось, как сыграл, кому-то не понравилось, как сыграл перед тем как вот у нас, поскольку соцсети развиты в, э, очень очень сильно, и у нас очень большое количество, как мы их называем, диванных экспертов, которые имеют на, на все свое мнение. Знаете, не стреляйте в пианиста, он, он играет, как умеет. Конечно, у нас стандарты есть, но перед тем как человек, который не э, не пошел на концерт, потом в категоричной форме высказал свое мнение, э, ну я благодарю этого человека за его мнение. Но приходите. Если мы все, что мы делаем, если все это происходит в пустом зале, то для чего мы это делаем? Мы делаем это для живых людей. Мы, потому что любой человек, находясь в любой точке мира, может поставить запись и послушать то, что ему хочется. Послушать великих, послушать уже тех, кого нету с нами в этом мире. Но вы ее послушаете два раза, и она будет одна и та же. А мы на концертах живые все. Мы на концерты выходим с таким настроением, с таким настроением, со звуком. Это, эта профессия существует, как и любая другая профессия в мире искусства, существует для живого исполнения на сцене. Поэтому мы всегда говорим, приходите, смотрите, слушайте. Мы надеемся, что вам понравится, но если не, если не понравилось, вам ну, понравилось, в следующий раз понравится. Дети, нам нужна молодая публика, нам нужна... Потому что ну, эти, это поколение, которое после... Нас, как будет выходить на сцену, так и будет садиться в зал. Для этого не надо быть профессионалом. Для того, чтобы пойти послушать музыку Бетхойна или музыку Чайковского, неважно кого, нужно это любить. Любить, Заставить это любить мы не можем. Мы можем только предложить. Спасибо вам большое, что вы нашли время, пошли к нам в гости. Спасибо вам. С нами был всемирно известный вилоначалист Сергей Антонов. Спасибо.